Всем привет, меня зовут Мария, я специалист по работе с клиентами Webcom Group. Расширение с изображением в Google Ads вместо Gallery Ads. Google Ads откажется от формата интерактивных поисковых объявлений. Напомним, что Gallery Ads — это рекламные блоки, которые показываются в топе мобильной выдачи. Объявление этого формата представляют собой карусель из нескольких изображений с возможностью прокрутки. Для каждой картинки можно добавить до 70 символов текста. Вместо него компания будет развивать расширение с изображениями. Сейчас она находится в закрытом бета-тесте. Картинки показываются в виде миниатюры рядом с текстовым объявлением. Новая цель привлечения новых клиентов в умных торговых компаниях. Google Ads начал бета-тестирование новой цели для умных торговых компаний – привлечение новых клиентов. Она позволит рекламодателям оптимизировать компании, чтобы привлекать новых покупателей. Для определения новых пользователей Google будет использовать несколько источников. Собственные данные Google, 540-дневный ретроспективный обзор, данные рекламодателя, разметка с помощью глобального тега и новых параметров клиента, и загруженный список клиентов. Такая цель может быть актуальна для бизнеса, первое взаимодействие с которым ведет за собой долгое дальнейшее сотрудничество. Например, недвижимость, банковские услуги, автомобильная тематика. Сейчас цель доступна в режиме беты. Чтобы получить доступ к новой цели, необходимо связаться с представителями Google. Отслеживание растущих категорий в ритейле. На платформе Think Google заработал инструмент, с помощью которого можно понять, на какие товарные категории увеличивается спрос. Он отображает быстрорастущие продуктовые категории в поиске Google, местоположение, где наблюдается рост, а также связанные с ними запросы. Инструмент бесплатный и доступен всем пользователям. Пока он отображает тренды для трех стран – США, Великобритания и Австралия. Формат Discovery в Google Ads стал доступен всем рекламодателям. Формат Discovery, представленный год назад, стал доступен рекламодателям Google Ads по всему миру. Компания выкатила на всех этот тип рекламы еще в апреле, но официально сообщила об этом только сейчас. Цель этого формата – помочь бренду наладить контакт с потребителем, когда он просматривает интересный контент в интернете, читает или смотрит то, что соответствует его интересам. Объявления Discovery показываются на нескольких площадках с общим охватом 2,9 миллиарда пользователей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!